По последним данным, россияне задолжали по ипотечным кредитам банкам сумму 10 триллионов рублей. Размер долга за последние три года увеличился в два раза. А средний срок, на который россияне берут жилищный кредит, плотную приблизился к 20 годам. С одной стороны, собственное жилье – это стабильность. С другой стороны, ипотека, как любой кредит, – это финансовая кабала и финансовая нестабильность. Так что же сделать, брать ипотеку или жить на съемной квартире? Именно об этом мы поговорим с вами в этом видеоролике. Меня зовут Юлия Гошина, я предприниматель, собственник центра сопровождения бизнеса Мирена и эксперт по финансовому планированию. Итак, вечный вопрос про ипотеку – брать или не брать? С одной стороны, ипотека – это для многих единственная возможность обзавестись собственным жильем. С другой стороны, это долговая нагрузка и ежемесячно придется платить определенную сумму своего дохода на протяжении 10, 15, 20, а то и 30 лет и что будет с вашими доходами за этот период неизвестно. Лично я считаю, что вопрос надо ставить не так, брать или не брать. Вопрос надо ставить следующим образом как правильно и выгодно обзавестись собственным жильем. И в этой ситуации жизнь на съемном жилье становится всего лишь инструментом, с помощью которого можно сформировать достаточный капитал для внесения первоначального взноса по ипотеке, а не взаимоисключающим способом. Для того, чтобы принять решение об ипотеке, необходимо для себя ответить на ряд вопросов. И первый, самый важный вопрос – а буду ли я всю жизнь жить в этом городе, где собираюсь приобрести квартиру? А если не буду, то сможет ли эта квартира приносить достойный пассивный доход от сдачи в аренду? Квартиры в разных городах большой страны – это разные финансовые вложения, разная ликвидность и доходность. Поэтому первым делом вам надо составить свой личный жизненный план что вы планируете делать в будущем, чем заниматься, где жить, и только после этого принимать решение. Иначе вы загоните себя в финансовую кабалу ипотекой и не сможете никуда уехать, пока ее не выплатите. И прощай планы и светлое будущее. Второй вопрос, на который надо ответить. А какую сумму вам будет комфортно платить каждый месяц по ипотеке? Это крайне важный вопрос, потому что платить по ипотеке вам придется не один десяток лет. А если у вас сегодня не хватает денег для того, чтобы прожить месяц, и если у вас уже сегодня есть потребительские кредиты или кредитные карты, то как жить эти ближайшие десятилетия? Для того, чтобы понять. А сможете ли вы платить по ипотеке и какую сумму? Или вам еще рано думать об ипотеке? Вам надо составить семейный бюджет. Семейный бюджет поможет не только реально определить ту финансовую ситуацию, в которой вы находитесь, но и откроет для вас те финансовые дыры, через которые утекают заработанные деньги. А значит, вы сможете исправить текущую ситуацию. Если вы не знаете, как составить семейный бюджет, то пройдите видеокурс «Семейный бюджет». Ссылку я оставлю в описании. Третий вопрос. Как сделать так, чтобы ипотека не была кабалой, а была возможностью? Для этого надо пройти три шага. Первый был озвучен уже выше. Вам надо определить комфортную сумму, которую вы можете ежемесячно выделять из своего бюджета, продолжая жить, а не существовать. Второй шаг – надо погасить все текущие долги. Прежде чем брать ипотеку, закройте все свои потребительские кредиты и кредитные карты. И шаг третий – вам необходима финансовая подушка безопасности, которая поможет пережить тяжелые времена и не лишиться такой заветной собственной квартиры. Как быстро и выгодно погасить текущие долги и сформировать финансовую подушку безопасности, я подробно рассказываю в видеокурсе о долгов к уверенности. Ссылку на него вы также найдете в описании. Четвертый вопрос. Как взять ипотеку выгодно? Это очень объемный вопрос. Но не собрав всю информацию по нему, я не советую брать ручку и подписывать ипотечный договор. Коротко по пунктам, которые вы должны обязательно проработать. Во-первых, будут ли расти цены в этом городе и районе, в котором вы собираетесь покупать квартиру? Или они будут падать? Второй вопрос. Не завышены ли сейчас цены на этом рынке? Третий вопрос. Какими льготами от государства вы можете воспользоваться, взяв ипотеку? Это могут быть льготные ставки по ипотеке, материнский капитал, налоговые вычеты и тому подобное. Обязательно узнайте все льготы, которые вам положены, если вы возьмете ипотеку. На какой срок взять ипотеку? Кстати, брать ипотеку на срок более 15 лет совсем невыгодно. Вы это увидите, если посчитаете. Разница между ежемесячными платежами очень несущественна, а вот разница по процентам, которые вам придется заплатить при увеличении срока, крайне значительна. Какая сумма первоначального взноса у вас должна быть на момент подписания ипотечного договора? От этой суммы зависит не только одобрят вам ипотеку или нет, но и ставка по ипотеке, и полная стоимость покупки вашего жилья. Какая сумма денег у вас должна быть на ремонт и на мебель? Это крайне важный вопрос, про который все забывают. Ведь вы можете оказаться в такой ситуации, выложив все деньги на первоначальный взнос, вы окажетесь в четырех стенах, жить в которых просто невозможно. Это были основные моменты, которые вы обязательно должны решить для себя прежде чем заключать ипотечный договор. Но самое главное, у вас обязательно должен быть четкий, подробный, пессимистичный план погашения ипотеки. Да-да, именно пессимистичный. Оптимизм в случае ипотеки не неуместен. Он может обойтись слишком дорого. Про ипотеку можно говорить долго и очень много. Если вам интересна эта тема, то пишите в комментариях, на какие вопросы вы хотели бы услышать ответы? Мы обязательно снимем видеоролики на эти темы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь этим видео со своими друзьями. Верьте в себя и у вас все получится.